время будет внедряться на проекте. А проверено это было в образовательном масштабе, было проверено на пилотных установках, то есть уже как следующий этап промышленной реализации. Дальше будем также работать и на промышленность. Назад в прошлое. Федеральное агентство по делам молодежи предлагает вернуть распределение студентов-бюджетников. Такой метод, который успешно практиковали в советское время, и чиновники уверены, хорошо добытое старое будет полезнее сейчас. Другие выпускники вузов самостоятельно не могут так работу, чаще всего вакансии вуза, требуют с опытом. предлагают нарабатывать портфолио в регионах, а затем возвращаться в мегаполисы. Эксперты уверены, таким образом будет решена проблема кадрового голода в провинции. Закончил вуз, отправляйся в село. Организация Росмолодежь предлагает возродить распределение студентов-бюджетников. По мнению авторов и это позволит молодым специалистам найти работу, а предприятиям утолить кадровый голос. Схема простая. После окончания вуза выпускника отправляют на работу в регион, где не хватает специалистов. Важное условие. По распределению необходимо трудиться два года, а затем можно поменять работу и место жительства. Инициативу уже поддержали ученики некоторых российских университетов. Я был удивлен, когда большинство студентов на вопрос поедет или в глубинку ради того, чтобы устроиться на работу, уверенно подняли руки. Конечно, зарплата в регионах нет. Чем в Москве, но трудовой опыт, по мнению учащихся, намного важнее, чем первоначальный размер оплаты молодого специалиста. Сегодня в Соколовской области фактически нет программ по трудоустройству выпускников ВУЗов. Зачастую студенты самостоятельно подыскивают их, место практики, так и работаем. Сейчас на рынке труда большой спрос на молодых людей с дипломами по промышленным специальностям, it технологиям логистикой и стилиум Остальные обращаются на биржу труда. В минувшем году в Центр занятости до сих пор стоят на учете и получили пособие по безработице. Центр занятости может помочь выпускникам вуза с поиском работы, профессиональным ориентированием, психологической поддержкой и временным трудоустройством. Однако полной гарантии, что молодой человек найдет себе рабочее место, нет. Полную гарантию трудоустройства давали в советское время. Первое распределение началось еще в 30-х годах прошлого века. Тогда выпускникам... выпускникам предприятия начали предоставлять жилье. Сегодня в качестве альтернативы в Серембурге выступают ярмарки вакансий, по итогам которых большинство сверловчан решаются уехать за пределы мегаполиса. столице Урала остаются лишь 30% процентов выпускников. Работодатели в первую очередь смотрят на утеваемость кандидата, а также на оценки за практику. Наличие водительских прав немаловажно и знание компьютера. К нам приезжают представители более ста предприятий из Магаданской, Мурманской, Волгоградской областей, Красноярского края, в общем. -то всей страны. Работодатели предлагают молодым людям стажировку во время учебы и платят неплохие деньги до 100 тысяч рублей. Поставить такое распределение на прочные рельсы чиновники надеются уже в ближайшее время. Впрочем, сейчас в федерального агентства по делам молодежи создаются студенты российских вузов. Если большинство зачтут распределение необходимым, то российское министерство образования начнет разработку законопроекта. Александр Механошин, новости Екатеринбург. Перекапывал огород, нашел ружье. Удивительная история произошла в поселке под Первоуральском. Дачник в под и деревьями нашел два узкосвольных ружья. Пенсионер глаз определил, что это находка времен Первой мировой войны, но своего рода класс был зарыт на мировой бурне. Начал камни расковыриваться, смириться, а вытолчать. Ну и все, раскупал. Поэтому, казалось, он было еще старинных вещей. Вот часы демидовские. Часы, пасковы, пластины и прочие изрядно проржавевшие предметы садовод хотел оставить для потомства, однако дочь Леонида Скилина решила сообщить о находке в полицию. Об инициативе мужчина узнал только после звонка, но ничуть не расстроился. По закону садоводом-плодоискателю полагается материальное вознаграждение. чтобы штабовне в России за добровольную сдачу боеприпасов уже несколько лет благодаря отрублению. Также за ручное оружие, к примеру, пистолеты, бронетонеты и пулеметы, можно получить 3,5 тысячи рублей. На тысячу меньше оценивается охотничье нарезное, а беспосвольное ружье можно поменять на награду в полторы тысячи рублей. Газовые пистолеты оценивают на симптом, за граждение, за гранаты, миновые снаряды составляет 2000 рублей. Однако пока эксперты не дают точную оценку, насколько ценным оказался класс лишнего статуса. Уральский переполох в Китае. Крембургский бейс-джампер прыгнул со знаменитых «Скал-Аватара» на Мир Нагимьянов. В официальном костюме вместе с напарником за 30 секунд покорили скварцевые утеты. Они рядом с работающей канатной дорогой и автомобильным компактем. После этого прыжка с карлопчанином на заметку взяли китайские фразы в и попросили впредь идти аккуратнее во время таких полетов. Самые яркие кадры вы увидите в передней А у меня на этом все. Хорошего вам вечера. До встречи в эфире. население на хороших условиях. Наш адрес Мамина Сибиряка 104. Телефон 361-2686. Профессиональный футбол это большой мир, в котором живут миллионы людей. И у каждого из них есть свои и любимые команды. Мы верим в Урал. Мы гордимся фенаром. Они вершина футбольной карамиды Свердловской области. Болейте за них вместе с нами. И смотрите футбольное обозрение Урал. Среду в 2020 -20 канале. Эта игра существует много столетий. Но до сих пор не разгаданы многие ее тайны персонажах незабываемых побед. Смотрите в телеобозрении вести настольного тенниса. Каждый вторник после проекта новости Екатеринбург. Актуальные темы, интересные гости, центр внимания, Татьяна и Клинина. каждый вторник и каждую пятницу в 19.30 на 10 канале. Хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Я Захаров, представитель избирательной комиссии в Лексинбурге. Итак, тему, которую мы сегодня обсуждаем, это а, вступивший новый закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Закон в течение последних, мне кажется, 11 лет менялся. 2003 в 2003-2006 году менялся. Сейчас последнее предложение какое вы... Ну, давайте да, закон действительно был в октябре 2003 -го года принят меня сам более 50 раз были 50 дней даже больше 60 нести могу в эти 10,5 лет было я беру две, два глобальных направления которые в этих направлениях отражены первое это сейчас закон Су в нашем случае закон Су в области сам без всякого мнения органов местного самоуправления или мнение населения может изменить э, систему формирования органов местного самоуправления. То есть вот сейчас у нас какая система в стала заложена городском? Э, глава Екатеринбурга избирается населением в ну, муниципальных выборов, применными выборами. Э, он автоматически добавляет городскую думу. И депутаты городской думы избираются тоже населением. по контракту. Вот такая система у нас сейчас уставит mm. Второе предложение, которое. Вот этот закон федеральный позволяет сейчас закону субъекта, закону Советской области изменить систему. Например, чтобы бывает нас не население глава города, а избиратель из состава депутатом, допустим, да вот. И здесь уже город никак не повлияет. Вот как закон властный решит, так оно и будет. Это, конечно, большой минус для местного самоуправления, но это расширяет полномочия субъекта Федерации, законодателя субъекта Федерации. Вопрос спорный, много ли это нет, ну, но это вот одно направление. И вот такой закон о системе формирования должен быть принят в течение шести месяцев, когда в, -5 -5 -5, в течение шести месяцев был обязан субъект федерации принять, даже если он оставит ту же систему, которая сейчас действует в городе все равно она теперь уже должна будет быть, быть отражена в законе в самом второе предложение второе направление это так называемое раздробление города на несколько еще ну чтобы